В компанию «Землечист» мы обращались не один раз. Нам очень нравится, как работает эта компания. Фронт работ у нас был очень большой и тяжелый, требующий привлечения техники, специалистов. Поэтому думали, что будет это все очень долго и тяжело. Но «Землечист» нас спас, поэтому у нас получилось все Хорошо. Хочется отметить работу, слаженную работу всей компании. То есть, начиная от первого звонка, как только мы туда позвонили и обратились, менеджеры работают очень внимательно. Прислали очень грамотного инженера. Составили прозрачную, понятную смету. Когда подписывали договор, спросили, как нам удобно. Нам было удобно, чтобы нам с курьером прислали договор. Опять же, все вовремя, в то время, когда нам удобно. Дальше, когда согласовывали время прибытия бригады, тоже в удобное для нас время. Как сказали к 9, ребята приехали вовремя, работают слаженно, спокойно, тихо. Вовремя приезжает техника, вовремя приезжает материал. Поэтому можно, если коротко сказать, что компания землечист это профессионально, надежно, качественно и быстро. Но быстрота, доби... быстрота... Быстроты не добивается за счет того, что работа слаженная, грамотная. Поэтому вот можно посмотреть, насколько теперь у нас красиво и хорошо. Поэтому всем советую обращаться в компанию «Землечист». Это вам сохранит силы, здоровье, время. И отдельная благодарность нашей бригаде, которая работала у нас. В общем, всем здоровья и всем большое-большое спасибо.